Торговая марка Elicant выпускается в Италии компанией Maiko, которая является мировым лидером по производству вентиляторов как бытовой, так и промышленной серии. Вентиляторы Elegance отличаются стильным дизайном в стиле хай-тек, максимально тихой работой, высокой производительностью и качественным исполнением. Корпус вентиляторов Maiko Италия изготовлен из прочного пластика, окрашенного в белый цвет. Передняя панель легко снимается. Высокая продуктивность объясняется большой площадью вытяжки воздуха по всему периметру сбоку от панели и мощным двигателем. Рабочие характеристики просто впечатляют, о чем можно убедиться на собственном опыте. Посмотрите и сравните работу осевого вентилятора Elegance от компании «Майко Италия» и вентилятора другого производителя. Быстрый монтаж на стене или потолке, удобное управление, надежная работа – это основные отличия вентиляторов «Элличан». Вся продукция торговой марки Эличен прошла сертификацию на соответствие европейским стандартам качества и безопасности.